Прошла пресс-конференция, на которой обсудили положительное влияние переселенцев на экономику Беларуси и другие актуальные вопросы. Миграция – фактор развития или глобальная проблема? Все чаще мы слышим о последнем варианте. А в действительности же этот процесс поддается регулированию и имеет свой положительный оттенок. Действительно, мигранты – это самое динамичное сейчас население. Это обычно такие амбициозные молодые люди. Конечно, если нет других причин, если, если это не вынужденная миграция, там, конечно, ситуация другая. Но есть обычно большинство своем мигранты это люди амбициозные, молодые, которые которые ищут способов для улучшения жизни. Как показывает статистика тоже, это наиболее предприимчивые люди в то же время. И поэтому они в новых местах более открыты для новшества Они очень охотно принимаются за работы, которые могут местное население не так охотно делать. И они вносят тем самым, чисто экономический большой вклад в развитие местного общества. Миграционная обстановка в Беларуси управляемая и контролируема. Так, например, сегодня в нашей республике проживает порядка двухсот двадцати трех тысяч иностранцев. Практически 50 тысяч из них выбрали столицу в качестве своего нового дома. Растет и количество резидентов других государств, воспользовавшихся безвизовым режимом, чтобы посетить нашу страну. Информационные ресурсы Министерства внутренних дел, а также других заинтересованных госорганов отслеживают этот миграционный поток. И было выработано консолидированное решение, что фактически он не несет так называемую угрозу для Республики Беларусь. Поэтому можно в дальнейшем как бы раскрываться, упрощаться и вносить определенные процедуры по либеризации въезда этой категории лиц на территорию республики Беларусь. Кроме того, действуют также две зоны безвиза уезда, которая касается э, Гродно и Гродницкого региона, и города Бреста, и Брестской области, э, на основании которой иностранцы также имеют возможность в течение определенного периода времени 10 дней въезжать и прибывать на территорию страны. В 2019 году государство и дальше планирует содействовать упрощению порядка въезда в нашу страну. Планируется также ввести онлайн-регистрацию иностранцев. А это существенно облегчит процедуру и сэкономит время гостям Беларуси.